Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим суп из помидоров по-китайски. Для этого нам понадобится помидор, яйцо, вода, бульон мясной, либо рыбный, либо куриный, соевый соус, перец душистый и, конечно же, зелень. Помидоры обдаем кипятком и снимаем с них шкуру. Нарезаем кубиками. Наш бульон доводим до кипения. Наш бульон закипел, добавляем соевый соус, перец и помидоры. Доводим до кипения. Пока закипает наш супчик, взбиваем яйцо. Добавляем взбитое яйцо и перемешиваем. Вот у нас получился такой замечательный суп. Приправляем его зеленью и приятного аппетита.